На последняя ситуация на линии фронта на 21 октября. Как сообщает Минобороны Азербайджана, в результате операции, осуществленной азербайджанской армией на Джабраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике. На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом. На оборонительных участках 6-го и 7-го горно-стрелковых полков имеются убитые и раненые среди личного состава вражеских подразделений. Среди уничтоженных находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян. You're good.